Всем привет, дорогие друзья, подписчики мой канал. Меня зовут Олег, и сегодня я продолжаю выживать в нашем прекрасном городе. Так. так, и сегодня я, мы, мы переехали в Новый город. Ну, как переехали, мы только приехали. И идут на время, вообще, пока у нас там. Мы не найтимся в другой город. Это, кстати, Евгений. Да, тебя Евгений зовут, да. Ладно. Вот. вот это мой домик, он еще не до конца обустроенный, но да. Но зато у Жеки, он уже обустроен, получается, на сколько процентов? На 98. Просто у него тут хару хоро... Даже для кота, для этого, что такое, это какая-то штука, граммофон. А, или... да так, просто. Вот, гитара, даже гитара. Восточные сказки так. Ну, так гитара. А... гитара! Я еще даже в своем доме да, не до конца разобрался. Так, все, я пошел к себе домой, и ты там удачи, да. А я еще даже у тебя там только не поставил, ага, -то У меня вот такая вот кроватка окошко, потом тут какая-то бочка, хотя не знаю зачем тут бочка, потом вот декор значит что в этой бочке, может, лежит? эм, ну еда лежит, хорошо макароны, какой-то сыр вонючий, еще сыр вонючий, еще какой-то зеленый макарон, протухший видимо, с плесенью так, это что за бокс какой-то, ящик? а, украшение, наверное, какой-то, ай, что ты за штука летающая, красный жук не подходи ко мне не подходи а, трансформация так а, зачем ты сказала сказать Тики трансформации на меня на какой-то наперывался костюм который мне не очень нравится между прочим а, погоди что это за штука? А? я не штука, я Тики я даю суперсилы героям и мне нужны макароны есть Спасибо. Что нужно сказать? Тим, надо сказать волшебные слова, чтобы перевоплотиться. Твоя главная суперсила — это созидание. Супер шанс. После миссии подбрось предмет войны. А сейчас можешь сказать «Тики, давай». Тики, давай. Вау, этот костюм, кстати, открылся получше, чем тот. Так. Ну, скорее всего, если далась маска, то это значит не просто так. А так, вот так вот, вот так вот. Что там такое? Какой-то косплейщик. Юкране баба, что за юк? Угу, какой-то косплейщик. Какой-то косплейщик. ладно, какой-то. Да да да. Я хочу. Шо ля -ля -ля -ля. Не зря же тут лежат много разных. Угадай, ну, что тут было? Он для меня очень цветной, Так, так, так тебе, видимо, как... как тебя зовут? Лейди. Юкране. Прятайся. Ой, Так, все хорошо. Что за на балконе? О, а это кто? это что тут делаешь? Я в полицию скажу, что-то... Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, то стой, стой, то стой, стой, ты что? Ты, а ты пай, так как летаешь? Пай, picture, ты ну. так как летаешь? Слушай, там надо сказать эти волшебные слова, Дейзи трансформация. Тогда ты получишь свои суперсилы. Да что-то там дар говорил, Дейзи, я не с... Я так до конца не услышал. Дайзи, как там. Дикуй. Ой, ой. Так, что ты с созреванием? Муж хоть слово скажешь, а? Странные это существа. <failed> Я он он вот он он правлю всем адом, который тут существует. Я вас истреблю. Ага, Что-то он там говорил про супершанс. Это полюб. Так. Какой-то полукладный. Пошёл таймер. Я вас загипнотизирую. Только попробуй. Так, раскрылась. Ты не что-то колбите ты, Ай, я не зашел. Ну, как раз сделаем из свиньи сала. свинка. Свинька, свинька. свинька. А, говорю, verses, Я закрыл я, я... я выбью а ну, а ну. -жу как чтобы ты заманил его на землю. Да, на землю а, хорошо сейчас Интересно. эй, эй курапатка летающая боже иди сюда курапатка сладкая еда я вас всех тут съем поем оставь курапатка а мне я отвечу я сказал когда трансформация но мне нужно сказать где трансформация так. Боже, помогайте! Так. тики, тики. Тиги, а, подкрепись. А что это за штука? Стрелы? Король <свели> Адзор, разве тоже идет? Ты говоришь, что его селилось в углу? Хорошо, тики. трансформация! Я Ой. на земле! У Карло, я на земле уже, и тут это, а летающая санбл. Где вы? Где вы, мои Хорошо, сладкие? еще а раз вы супер 1. шанс! А! были катаны какие-то! Сынка, как тебя зовут вообще? Меня зовут Пигенова. Держи. Думаю, это для Я из нее сделаю сало. Слушай, само сало летающее. Сало, вкусное, сладкое сало. Будешь со мной там в аду Отстань. Отстань, ты будешь летать. Сало. Да, да, да, да, я, я сакипнофизирую одного ты из вас. Я то, что... Ты будешь моим. И ты будешь мне помогать его истребить. А -а -а -а -а. Иди сюда. иди сюда. А -а -а. Ты будешь теперь за меня, бедная свинка. Ты уже за меня. Ты был порабощен. Так точно поступиться. Сейчас, сейчас точно и зарежу. Так, и в нем сидит такая токума, может... которую я должен и победить мне... с помощью... Почему на него не работает? А а, а, атаку, атаку, возможно, атаку. возможно, это из-за того, что я использую э, какое-то украшение. Ну, хотя свинька тоже использует украшение. О, дай крылыша. Но мой, но мое украшение тупица, лежало, лежало там посередине. Ладно, даруй, я тебе дарую крылья. Знай, крылья будут у тебя тоже. Дарую тебе вот такие крылышки красненькой птички. О, Спасибо, босс Так, кто говорил, свиньи не летают? Люди. Так. Не сошла с ума и начала смеяться. Нормально. да, трансформация. Жук, стой! Жук, стой! Ятля! Летающая свинья. Так, давай, трансформация! Какого придурка взяла умного Может она может не защищаться, а мне нужно посмотреть еще какое-нибудь, что-то там что может Мне нужно установить проклятие, чтобы этот весь город был под моей. Босс, помахи, засты. Босс, помахи, застрял. Так, тебя забыла. Ты знаешь силу парализации? Босс, помахи. Привет, я Верь, босс. привет, Добрый вечер. вечер. Добрый вечер и а полегче. Да. Мне все равно на все преграды. Я дамся, босс, а! Меня заперли, я не могу пролезть через. Босс, помахи. Я застрял. Так, давай, давай, давай, давай, О, давай. О, босс, спасибо. Как-то нужно справиться. Я поразил да, этого короля, за плана, а Да работает. Где это маленькая тараканая? Так, еще раз, Бота... еще раз, еще раз. Вот оно в атаку, в атаку. <соркут> <соркут> Чем я такой придурка взяла? <соркут> Может, лучше ты опустишь босс. такого придурка? Не, не отключу. <свят> Лучше пусть убьет, как добил, но хотя бы убьет. Знаешь, как говорится, заберешь 100 обезьян, будут нажимать разные буквы и сделаешь какую-то программу. Из-за этого <свят> готовься, те же, А атака, да. так, да. Трансформация. Что за тут какая-то этот а погоди, вместо есть... вот, жука появилась гу. пчела, что делать? Веном? Кусать ее? Как, как веном, как Кусать? Едать, а. ты, ты ты всеядная, ты забыл? А, меня ужалили. Не, Не могу двинуться. Не могу двинуться. Меня ее... ужалили. ты убегаешь? Такая боишься? Не так. могу двинуться. А, это... Так, парализовал. Надеюсь, сейчас начнет заработать. Босс, как двигаться, босс, помоги. Как? Тупица, помоги. Ты чё, хренил? Тупица, помоги. Тупица, помоги. Воскресись. Давай, давай, давай. Спасибо. Так, есть маленькая идея. Но, не знаю, убежать, где они, надо учить их телепортаться к моему маленькому придурку в этой коробке стучит? Тики, ты что там стучишься? Что ты говоришь? Применить Телесман лошади, чтобы она и применила свою суперсилу? Это очень, хоть и опасно, но ты сможешь переместить. Ладно, прячься. Босс, дай крылья. Ведьма, дай крылья, ведьма, дай крылья. Так, Видите, лошадь, я плащу, так, крылья. А я глоша, черуш ты. Ведьма, дай крылья. А, нет, не нужны глуша. Да. Иди сюда. Опа, а я еще раз давал. Дай мед, дай мед, дай дай мед, дай мед. Дай мед, дай мед. Она стоит на месте. Помогите. Я так, Погоди. Ветер. Давай же... Приходи, а, Приходи в себя! Приходи свинья! А, свинья. Ой, ой, что за, а, господи, что что за происходит? Ты... А, я не свинья, я пигелла. Ну, вот, пигелла. О, пигелла. Не а, дай себе а, попасть Парализуем Давай, выхватывай Откуда... выхватывай меч, выхватывай меч. Выхватываю. О, выхватил. Вот он, вот она. Да. она которая... Так, нет. Защ... Э, отвлекай его, мне нужно еще кое-что одно сделаю, а. сделать. О, мячик. О, мячик покидаем. Где трансформация? Понял, прячешься. На мячик. Вот, да. я... А у боля. Дикие трансформации. Так. Давай, практически сломал. Ух ты ж, пока-пока маленькая бабочка. Приходи в себя, тупица, приходи в себя. Приходи в себя! Так мне нужно подбросить. Приходи в себя. Разберемся там с этими людьми, а потом разберемся. Приходи в себя. Алло, проснись. Чего меня пьешь? Ты кто? Я был с коронацией. Где мой меч, в котором я игрался? Посмотрите, это калки, она отведет ваше измерение. Калки, открывай, ВАЭШ. По-моему, в одном измерении живем, нет? А, тогда где ты -то живешь? Минуты короля-то. Я, я, я живу, тут была коронация, вот я отсюда, и да. Оно переместилось. Кажись, калки, калки молодец. Калки молодец, она переместила, все Калки прячься. А, вот. а, я полу... за вами. Не надо. Получилось, э, да. Слушай, короче, да, у меня три да, минуты, да. вот, и, и ты иди к себе и никто не должен знать твою личность, мою личность, личность и так далее, там, подобное. Ну, ты понял, да, надеюсь. А -а -а. Да, если что, okay, okay, если okay. что, обращайся, я охраняю чудес. У меня, помимо этого, вот так вот еще есть телесманы. И еще целешка только чудес. Вот. Ладно, слушай, мне пора. Yeah. Все, давай, пока. Пока-пока. Yeah, Хотя, постой. У меня осталось... Катана, хотя я ее уничтожу. Кстати, у тебя пропала же катана? Вот эта вот катана, которую вы Да, видите, да, да, да, пропала. Все, все прекрасно. Да, пропала. Все, а так, давай. Я. Так, на этом будем заканчивать. Спасибо всем спасибо за просмотр. Всем удачи, пока всем пока-пока.